Самые настоящие патриоты живут только в России. Все остальные страны им завидуют. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. На что готов ради страны? Умереть. Пока. Кто готов ради своей страны? Да ну на все, как деды наши на смерть, наверное. На смерть готов? Да. Россияне очень скромные люди и не показывают это на своих телеканалах. Можно попросить оставить свою фамилию и подпись. Это патриотический список. И в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых. Не, не, не, не. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну не шум, я не хочу. Не готов, да? Нет. Не, ну такой я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ты же сказал, я что, что на все готов. Пока, что... Тогда оставь фамилию. Ну, не, это стремно. Хотя бы номер телефона. Ну, Нет. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные и в случае всеобщей мобилизации у вас будет Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы?